Смотрите прикол. Эх, это 118 школа, короче, полностью загородили территорию, да? Вот, засварили дверь даже. Решетку, чтобы люди не ходили через школу Через школьную территорию. Да? Ну вы же, блядь, в России живет. Хоба! <режит> Резко проход появился. Два часа назад я ходил, здесь ничего не было, бля. Уже оторвали, нахуй. Вот тебе, нахуй, и легкий проход, бля. Вон чувак бегает, ёпта. Спортсмен. Какая разница, засварили, не засварили, нахуй. А хуй, оторвут, ёпта. Найду способ, как проходить, нахуй, через школу, ёпта. Вот так вот. Это все происходит у нас в городе Уфе, Башкортостан. Так и живем, хули. Нет прохода, так мы его сами сделаем, нахуй. Вот такая ситуация.